Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! Я Олег, он же Scratch, буду делиться с вами интересными моментами из мира игровой индустрии. Сегодня я постараюсь ответить на один волнующий множество игроков вопрос, какие же игры выйдут в 2019 году. Давайте же посмотрим, что может привлечь наше внимание на ближайшее время и доставить массу эмоций и хорошего настроения. Ссылочки на некоторые игры, представленные в этом выпуске, я оставил в описании.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 Ну и начинаем мы с игры под названием Warcraft 3 Reforged. Расскажу подробнее, что же это за фрукт такой. Вкратце, это старый добрый Warcraft 3 Reign of Chaos или The Frozen Throne 2002 года выпуска. Но только целиком и полностью переработанный под более современный стандарт качества. Тут мы увидим переработанную графику, качественные модели героев, боевых единиц, строений и декораций. Нам предстоит пройти легендарные кампании и вести в бой величайших героев и злодеев Азерота. 62 заданиях на разных континентах. Играть предстоит за 4 различные расы с уникальными стратегиями, боевыми единицами, способностями и героями. Как сообщают разработчики, то баланс игры также был переработан, чтобы игровой процесс был еще современнее и интереснее. Игра под названием A Plague Tale Innocence на данный момент находится в разработке, но в этом году все фанаты приключенческих экшен-боевиков должны увидеть ее на всех платформах. В ней нам предстоит погрузиться в события 1349 года, когда королевство Франции поразили, Эдвардианская война и Эпидемия Чумы, приведшие к массовому истреблению евреев в Европе. Главными героями будут 15-летняя девочка Амиция и ее младший брат Гуга, которых будет преследовать инквизицию. Позиция. На своем пути они должны объединить свои силы с другими сиротами, избегая как агентов святого престола, так и гигантские полчища чумных крыс, используя при этом огонь и свет. Основной особенностью игры будет постоянная нехватка света, который играет большую роль в успешном прохождении игры. Далее на очереди у нас игра под названием Киберпанк 2077. На самом деле релиз этой игры запланирован на 2020 год, но я не мог про нее не упомянуть в данном выпуске, это было бы неуважительно с моей стороны к моей же аудитории. Информации по этой игре пока не так много, но во-первых это точно будет экшен rpg в которой нам будет доступен процесс создания своего персонажа, открытый мир, перестрелки, передвижение на транспорте, виды оружия, умения персонажа. Если обратиться к истокам, то данная игра создана дается по канонам старого киберпанка образца 1980 года. Протагонистом игры будет персонаж по имени Ви, которому на выбор будет предоставлен ряд игровых лассов с возможностью их комбинирования. Игровой мир будет состоять из города, поделенного на 6 уникальных районов, в котором также будут присутствовать полный цикл Дня и Ночи. переходим к Mortal Kombat 11. Кто не знает Mortal Kombat, да все знают про Mortal Kombat, а тут вот пожалуйста, еще и целую новую часть завезут. Буквально в конце апреля месяца этого года. По обещаниям разработчиков, нас ожидает лучшая версия культовой франшизы, обещают завести сразу на все платформы, но мы-то знаем как это обычно бывает, верно? Новый графический движок продемонстрирует нам все забодоробительные моменты с хрустом костей и испусканием литров крови. Также обещают ввести целую армию новых и классических бойцов. И лучший в классе сюжетный режим продолжит 25 пятилетние традиции этой файтинг саги. Следующая игра, которую мы ожидаем, это Mountain Blade 2: Bannerlord. Что же нам от нее ожидать? Ну, во-первых, это очередная ролевая игра, продолжение знаменитого средневекового симулятора Mountain Blade Warband, в которой была переработана как боевая система, так и окружающий нас мир. Во-вторых, будет существенно улучшен геймплей и искусственный интеллект, обновится инвентарь и интерфейс. Ну, а в-третьих, будет усовершенствована система осады на основании отзывов игроков, которая включает в себя тактические возможности во время осад. В общем, ожидаем! Еще одна ожидаемая игра не даст нам соскучиться и заставит нашу пятую точку изрядно попотеть от страха. Анхоли так она называется. На данный момент дата релиза пока неизвестна, но мы будем оптимистично смотреть на эту ситуацию. Известно лишь то, что это будет экшен-хоррор пока что только для PC-платформы. По заявлению разработчиков, действия в Анхоле разворачиваются на пустынной планете, где последние представители человеческой расы пытаются выжить в последнем полуразрушенном городе. Игроки будут погружены в уникальный мрачный мир, полный бой и страданий. В роли матери сиады нам предстоит спасти себя и найти нашего пропавшего ребенка. Ну а мы переходим к следующей ожидаемой игре этого года. Это Sekiro Shadows Die Twice, релиз который запланирован на 22 марта этого года. Очень похожая на Dark Souls, эта игра-боевик предоставит нам роль так называемого одинокого волка, изуродованного воином-изгоем, которого спасли от верной смерти. Путешествовать предстоит по Японии периода сен конца 16-го столетия. Игроку предстоят эпичные столкновения с чудовищными врагами, населяющими этот мрачный безумный мир, кое-где лучше будет обрушить на противника. Весь смертоносный арсенал протезов и мощные способности ниндзя А кое-где лучше будет действовать совершенно скрытно Но так или иначе, выбирать конечно же придется нам А ждем с нетерпением, лично мне серия Dark Souls зашла на ура И если эта игрулька будет на таком же уровне То я буду наверное неистово орать от восторга при ее прохождении Ну и следующая ожидаемая игра, запланирована разработчиком, Bethesda War это Rage 2, релиз которой намечается на 14 мая этого года. Этот шутер является продолжением игры 2011 года с одноименным названием. Как нам известно, на данный момент игроки возьмут на себя роль Уокера, последнего рейнджера Вайнленда в 2185 году, через 30 лет после событий первой части. Нашему протагонисту будет противостоять организация правительства во главе с генералом Кросом. Игроку на выбор будет представлен широкий выбор различного вооружения и... И куча модификаций к нему Уокер обладает нанотритовыми способностями Позволяющими атаковать врагов Убийственным выбросом энергии Игра будет использовать совершенно новый движок Apex, ранее не использованным Ни в одной игре Но нам остается ждать и надеяться на крутой сюжет Взрывоопасным геймплеем Еще одной ожидаемой игрой этого года станет Conan Unconcrete. Эта игра в жанре стратегии позволит нам построить свою собственную крепость и собрать огромную непобедимую армию для того, чтобы установить господство в диких землях. Волна за волной все более сильных врагов будут устремлять свои силы против нас, а нам придется распределять грамотно ресурсы и исследовать новые технологии для укрепления защиты, ну и конечно же не забывать про увеличение численности нашей армии. Основной целью станет избежать разрушения крепости, в нее можно будет поиграть как одному человеку, так и в кооперативном режиме на двоих В данный момент точной дата релиза игры пока нет Ориентировочная игра появится во втором квартале этого года И будет представлена только для ПК Ну и в завершении сегодняшнего выпуска самых ожидаемых игр 2019 года станет игра под названием The Thinking City. Это игра в жанре Action Adventure с открытым миром, которая должна будет появиться на свет в качестве релизной версии 21 марта этого года и представлена будет сразу на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Действия в данной игре будут развиваться в США в 1920 году. Нам предстоит играть за частного детектива Чарльза Рида, который будет разгадывать тайны города, сюжет которых будет завязан с личностью нашего героя. Это будет своего рода детективное расследование, главный герой будет проводить расследование, обследовать сцены преступлений, допрашивать подозреваемых и вершить правосудие. Вот такой вот список новых игр нас ожидает в 2019 году. Так что, друзья, следите за релизами и приятного геймплея всем! Ссылочки на все представленные в этом выпуске игры я оставил в описании.